Здравствуйте, как прошла ваша коррекция, как себя чувствуете? Здравствуйте, я чувствую себя превосходно, делала коррекцию смайл. Мой минус был минус 5, это достаточно большой минус. Я очень переживала перед операцией, но врач настолько компетентно, все было настолько аккуратно, так внимательно относилась ко мне и к остальным пациентам, что перед операцией мне удалось все-таки успокоиться. Она прошла быстро, безболезненно, и абсолютно без побочных эффектов. Слезотечение было только первые, первые два часа, а потом зрение сразу же начало приходить в норму, и сейчас мое зрение 150% процентов. Хотя я, я никогда бы не могла подумать, что с минус пяти я смогу увидеть нас по пятьдесят.